Объект НЛО, который, скорее всего, прилетел на Землю. Офигеть! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Тайна НЛО. Сегодня я вам покажу очень интересные видеосюжеты которые мы нашли. Эти необычные видео, которые были засняты на Кавказе, где находится российская база, где испытывают необычное оружие, никто не мог поверить до сих пор. От Черного моря до Абхазии, Абхазии до Сочи и так далее есть в одном месте необычная база, где разрабатывают оружие нового поколения. Никто не может поверить в исход этого видеосюжета. Кто-то будет говорить, что это фейк кто-то еще. Но в этот раз я хочу вам показать несколько опасных оружий, которые Россия создала. И испытания проходили в течение несколько лет. Там же есть множество страшных явлений, но их называют НЛО. Никто не может поверить в исход такого проявления опасности и страха, как это необычное вооружение. Множество других действий, которые будут создаваться именно природным явлением, будут ссылаться множество людей. Но на самом деле это оружие. Оружие природного характера, которое может уничтожить не только города, но и целый континент. Пожалуйста, досмотрите этот необычный видеосюжет до конца. Если у вас будут вопросы или еще какие-то, то вы увидите еще много чего интересного. А самое главное, вы узнаете о том, что скрывается на Земле. Или под землей, или над землей. В общем, вы должны это знать. Поставьте лайк, подпишитесь, ну а оставьте хоть один комментарий. Ну а с вами я прощаюсь, с вами был Тайное НЛО. Приятного вам! просмотра И всем пока-пока! Гигантский объект НЛО, который, скорее всего, прилетел на Землю пару дней назад. Такого объекта редко видели люди, друзья, в других регионах нашей республики или друзья мира. Огромный корабль гигантского размера поглощает энергию. <связи> Йо Фитофи это ужас. Офигеть. такой здоровый объект и это на земле а что он делает Бабка с дета.